Ай, со мной чувак, Сейчас будет весело. <паспалит> <паспалит> У меня там оставался на один путь. Ой, ой, да ты ч делаешь? О, за хуйня! Всем пока-пока! Кому понравилось видео и кто хочет со мной сыграть и быть на видео, подписываемся на канал и ставим лайки. Всем удачи!